Смотрим Карину. У Карины 5 миллионов фолловеров. Большая победа для нее и для нас. Одна Карина хорошо, а две Карины лучше. Давняя-давняя песня. Давняя-давняя. Одна Карина... А две лучше. Она снимала еще с Кариной одной. А сейчас одна. На самом деле, чувствую я себя уже... В отражении. Действительно лучше. И сегодня в час десять будет новое видео. Напишите в комментариях, как бы вы поступили в этой ситуации. А за лучший комментарий отправлю пятерку. Важно имя. Что, разобралась? Да, да, сейчас включу. <смех> что делаешь? Да щас... Старые ролики. Такая классика обалденная. Как смотрю и сплакну даже. Так здорово. Ладно. Сука, ты чё, не Да не работает! Да чё работает, блядь, ну Как так можно ездить? Ну это же отвратительно просто. Вот эти толкания туда-сюда. Вот этот вот движ, непонятный. Зачем повороты пропускают? Какая-то ерунда. Это ты про меня сейчас? Нет, это я ролик просто снимаю. С тобой в главной роли. Нет? Нет. Конечно, нет. После <свы> <свы> <свы> этого он мне говорит... О, смотри, подберезовик! Бомж подберезовик. Сиди ты смотришь что-то в телефоне. Ни черта не видно, правда? Блин, это алкаш. Это подберезовик. Это алкаш. Нет, это подберезовик. Алкаш подберезовик. Я сказал бомж. Смешная большая по всему дому многоходовочка, чтобы подать тряпку. Нет, что-то другое-то, что-то. Смотрим ролик. У карина очередная семья, хозяйка, готовит. Чего здесь сидишь, пойдем, мы тебя все ждем Сейчас, я до работы и приду Ладно, Китова, ждем тебя Давай, все, не выпивайте У меня есть девушка И в семье есть проблемы С изменами О чем задумался? Так, да, о работе Ну ее же здесь нет Расслабься Если ты слаб напередок Нечего ходить по тусовкам надо ходить с подругой и все время быть подругом, если не умеешь. Вот. <звук> что случилось? <звук> да ничего не случилось. Просто надо рассказать, что произошло в нашей семье. А. Боится? <звук> <звук> Нет, все нормально. Слушай, я опоздал. Я ближе. <звук> <Хорошо, звук> <я звук> Мне так стыдно перед ним. Я, наверное, расскажу. Быть настоящим мужчином и всю рассказать правду. Или быть тряпкой и всю жизнь держать ложь в семье. Забей, ты что, это было по пьяни. Ничего, я же ее люблю. Ну так тем более, ничего не говори. Добрые друзья, посоветовали. Не говори про молчие, и все обойдется. Привет. Привет. И Карина все узнала, вот. До чего доводит молчание, ягнят. Настоящий бокс. Что ты тут делаешь? Иди отсюда! Ты чего? Эй! И когда ты собирался мне сказать? Что я тебе должен был сказать, а? Да. До последнего отказывается, что было. Все знаю. Что? Говорил, что любишь. Ну я правду люблю, ну прости, пожалуйста. Не смогу тебе больше верить. Надо было рассказать, и будь как будет, но быть настоящим мужчиной. Ну, Он вот сказал бы тебе, что изменилось бы что-то, простило бы. Это уже не важно. Она намеком сказала, что она простила, чтобы больше такого не было никогда. О чем задумался? Карин, я тебе извиняю. Самое тяжелое сделать выбор и рассказать все, как было, или быть тряпкой, а не мужиком. И как она отреагировала? Да как как? Слай, Что-нибудь придумал. Самое главное, что ты сам осознался. Ну да. Любовь все простит и поймет. А если человек не любит, так любви и не было. И прощать тут нечего было бы. Тяжело сделать выбор, но выбор нужно сделать. Всегда. Настоящие дрессированные собачки. Пошуршалы собачки пробежали на еду. Гоша, молодец! <свяк> Пошуршал Уэйс, и Гоша бежит как ненормальный на сыр Уэйс. И... <свяк> <Двой, мой родитель. свяк> Гоша, голос! Да, Дрессированный еще. Там. Гоша какой замечательный. Друг и брат. Ну что, хорошие мои, видео уже на ютубе, ребят, видео на канале, поэтому скорее свайпайте, смотрите. А я смотрел, очень прикольно. Зайдите посмотреть. Канал, канал Дава. Ну реально, очень мощное видео, ребят, там с Лешей Столяровым борьба за 100 тысяч. 000... Только я не понимаю, кто такой Столяров? Не особо смотрю. Столярова. Тысяча рублей между двумя командами. Получилось очень сильно, ребят. Концовка даже говорю, неожиданно для меня была. Поэтому скорее свайпайте. И сегодня у нас будет отличный выпуск. А знаете почему? Потому что сегодня будет женский выпуск там, по многим папку. Даже Дава забирается И не может можете сказать всю фразу целиком, которую заучил. <связывая> Вы сейчас можете наблюдать, как легко расстаться с деньгами. Лайфхак. Ставь лайк, подписывайся на канал. Давы. Эй, детка, поехали ко мне, у меня есть ламба. Да пошел он нахуй Даже Дава не верит ему с его ламбой, Максику-то. И сам смеется тоже. У меня, бля, не история Ох, за что за красотка? Ребята, Макс решил отдать ламборгини своему подписчику. Что нужно сделать, Макс? Подписаться на мой инстаграм, забирать мою ламборгини. Обычный человек, даже если он приобретет ламборгини бесплатно, он не сможет на ней не ездить. Она у него будет стоять просто. Он... Для чего нужна такая машина? Это большие траты. 30 призов Apple Техники, спеши. И это все, скорее подписывайся. Не нужный розыгрыш, как у Гасы. Гусейн, гус... Гасанова. Привет, смотрим Карину. Как тебя? Миша, Женя, Сережа? Милый! А можешь мне вызвать такси? Доброе утро. Бля, кто ты? Лена, Наташа, Вика, Света? Зая. Конечно. Так вот почему любимые называют друг другу уменьшительно-ласкательно. Я вас любил. Ты мои угасла не совсем. Ну пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Карина, пусти меня домой, я тебе говорю! Иди нахрен! Туда, откуда пришел в 5 утра! Я тебя понял. Откуда был, туда иди. Пацаны, вы еще там? Я еду. Мне вчера приснилось, что я 7 часов подряд занималась... 7 часов?! 7, и мне было так прекрасно! Карина! Я вчера просто устал. Не бывает просто с такой прекрасной женщиной, как я! Мстительная Карина. Семь часов занималась она. Не бывает! <связок> Девушке хотел намекнуть, чтобы она мне приятное сделала. И как ты намекнул? И что это значит? Да девушка. Вот и я ничего не поняла. я тоже ничего не понял. Про что Женя говорит? О, Не понятно, не Что вас беспокоит? Вы знаете, Вы у, на... знаете у нас дома полная хуйня. что вот этот, вот, не разбрасывать свои носки! Ни хрена не делать! Вообще меня бесит! Видите, какие мрази бывают? А у вас прекрасная жена? Методом сравнения. Носки плохо, а у вас все хорошо. У вас есть еще вопросы? Нету. Как вопросов. тебе в ресторан? Да, очень крутой. Тебе удобно? Да, очень. Слушай, ну может, тогда сядешь на свободные места? Ты знаешь, у меня там очень сильно дует. Я, а... не хочу, я не хочу заболеть. И дело только в этом. Конечно! Конечно! Мне дует в другом месте, я на коленях посижу. О, счет, давай я оплачу. Я сама за себя оплачу. Но я мужчина, давай я оплачу. А что, по твоему женщина не может сама за себя заплатить? А с другой стороны! А счет твоем большой. Ты мужчина, я не хочу тебя обижать. Заплати. Феминистка, я оплатить будешь ты. Ну и да, в конце. Я... Yeah. Внизу проводишь, оно открывает и закрывает. А это какой-то прошлый век. По-моему, помял уже это самое. З -з -з Зад машины ты уже помял. Да, а это такое? Поет плохо, но так обалденно танцует под любую песню, под танго. Завтрашнего дня только правильное питание. Почта. Курочка и дворок. Да. Но это завтра сегодня? Да. <свят> а сегодня будут только бургеры у нас. Завтрашнего дня одной. ЗОЖ. Завтра, а сегодня бургеры. Вот такой день прошел.